Доброго здравия, уважаемые друзья! На связи Мошкин Владимир и Залевский Денис. Мы совершаем сейчас P2P-сделку. Так как у Дениса нет банковской карты, я оплачивал билеты на поездку в Москву РЖД со своей карты. И вот Денис сейчас хочет мне со мной рассчитаться за билеты РЖД призмами. И мы на этом примере решили провести <coughs> P2P сделку. Yeah. Да, то есть, как происходит? Вот два человека решили друг другу что-то продать, э -э, находятся, неважно, в разных странах, в разных городах, так и так далее и тому подобное. И вы, допустим, ну, человека, даже если вы не знаете, через обменник призм он выступает гарантом сделки. То есть, э -э Покупая, продавая в Призм, вас никто не кинет. Ну, допустим, нашли вы объявление на Юле, на Авито, там, на Дроме, что хотите что-то купить. И э, если вы просто отправите человеку да, на банковский счет карты, можете только на доверие отправить и ждать, что он вам вышлет ну, товар, он может вас скинуть. Когда вы делаете транзакции через блокчейн э, и личный кабинет Призм, Исключение исключено кидалово. Сейчас мы вам это продемонстрируем. В чем исключено кидалово? Потому что коротко, да, тот, кто переводит монеты покупатель, он их переводит на транзитный счет обменника. И уже когда они на транзитном счете обменника, происходит дальше сделка. Вот сейчас Денис будет создавать ордер. На покупку. Так, на стене нажимают создать новый order. Да, что Тогда куплю билеты РЖД за 85 призм. Куплю билеты. РЖД За 85. И в описании можно написать, что Путь следования там Красноярс, Москва. Или просто Красноярск, Москва. Там, принципиально. Так, она, наши фильраши. Купить или продать? Продать. Сел. Угу. З, Безналичная сделка, вписываем сумму 85. Соглашаемся с условиями. Вот эта сделка получается, Даже на детали. Все, детали нажаты, все видно, что у тебя там не есть. Теперь я захожу. Сел, uh, найти в личном кабинете. Вижу сделку за 85. Детали сделки. Так, uh, Детали сделки. Резервирую да, сделку. Да. Окей. Да. У Дениса происходит изменение. Да, я сейчас нажимаю автоматическую сделку. Не-не-не, да? обнови. У тебя видишь не изменился статус сделки Напишет еще новый да, Все, Сделка Но, зарезервирована где -то, где -то. То есть видишь, отс... -то Отказаться да -да. Первое действие Тот человек который покупает у вас продукт Он формирует ордер То есть Денис покупает у меня билет Мы договорились о цене Он формирует ордер На сел Сел это продажа монет то есть он их отдает же, получается ордер на продажу монет То есть обмен на какой-то продукт, товар Соответственно он создал ордер Я этот ордер нахожу в списке э на бирже Вступаю в сделку Резерв... То есть правильно выразиться, резервирую сделку У меня написано Примите или отклоните клиента внимание Не совершайте оплату покупки пока оплату, пока сделка не перейдет в статус «я оплатил». Об этом вы получите уведомление по электронной почте. Будьте бдительны, биржа не несет ответственности за фиатные деньги. То есть вот на это нужно обратить внимание, что если вы вместо билетов РЖД будете фиатные деньги человеку отправлять, то есть а он вам призмы, то вы не отправляете деньги фиатные до тех пор, пока человек... Не перечислит деньги на обменник. То есть не перечислит призмы на счет обменника. То есть, соответственно, все. Вот сейчас а, следующее действие делает Денис. Он нажимает, что принимает условия сделки. Я ну, показываю, У него высвечивается, куда перевести, на какой транзитный счет. Все, вот высветилось. Денис берет и вот на этот транзитный счет обменника переводит со своего кошелька деньги. Я сейчас уберу в сторону, как бы пока Денис там все строчки заполнит. Или хотя, ну, если ты там у тебя без пин-кода уже, то можно так сразу делать. Да, он вот так будет. Ну. Телефон в другой комнате так можно было с телефон. Да, вот вставляется номер обменника, все копируется, все детали. Да, адрес, кошелька. Ой, адр адрес кошелька обменника, да, а, публичный ключ. 821, пишется сумма, 821. и копируется комментарий. Комментарий сразу копирую, чтобы... Обращаем внимание, да, что обязательно Без комментария платеж не будет Да, комментарии обязательно указывается. Это как уникальный номер сделки Как номер чека Тут 85 21 да? Через запятую Или через точку Так, давайте посмотрим Сколько это, скорее всего 85 умножить на 0.05 будет 4.25 ну, Даже что-то какая-то даже и маленькая вроде комиссия Так, ну все, я нажимаю оплачивать угу. Все, ушли И, и теперь да, возвращаюсь к нашей сделке После того, как оплатил, нажимаю я оплатил да, в общем я посчитал, комиссия, Это, ну, я заметил такую тему, что когда э, мы находимся в одной э, ну, как бы структуре, то есть э, в вертикале от сети, что мы друг по другам, там, э, у нас происходит э, 0,25% комиссия. Когда мы переводим в параллельные ветки от себя, то там 0,5 процента комиссия. Я сейчас, да, вот видим, что Денис отправил на транзитный счет а, перевод. Так, здесь я тоже это все закрываю. А Тут что-то куча всего открыто. Все, у меня, текущий у меня был, еще написано, призмы -то. не поступили потому что Денис выполнил перевод на транзитный счет. Теперь, что мы делаем? Я обновляю свою страницу и вижу, что принят. То есть, внимание, в данный момент мы ожидаем поступления призм от вашего клиента на транзитный счет ЛК призм Не переводите деньги за призм, пока статус сделки не станет желтого цвета. Я оплатил. Все, мы ждем. Пока Вот Денис отправил деньги Я еще не получил и обме, и, Потому что обменник еще не подтвердил их получение Сейчас на обменнике Нажмут там кнопку Или в автоматическом режиме Это там в течение 10 минут происходит Формируется там блок блокчейн, там Запись транзакции и так далее И э, в течение 10 минут э, Появится желтая надпись Вместо вот этого Бирюзового цвета и только тогда я могу пере, уже отправлять продукт, товар или фиатные деньги Денису. Ну, поэтому немножечко ждем, да, и регулярно там обновляем. Как правило, это ну, еще быстрее происходит. Так же само устроено, в принципе, когда вы занимаетесь бизнесом. да. Вот есть личный кабинет, кошелек у вас, допустим, в кафе, в ресторане. И вы можете... Вот, Денис промотает чуть выше, ну, чтобы видно было QR-код. И когда вы человеку выставляете счет на оплату, вот здесь внизу есть PDF-файл распечатать. Вот он, нажимаем на него А, кстати, это я оплатил кнопку-то, надо нажать Я нажал а Она, она это, так горит-то вроде не оплачено. Видим, да? То есть э, вот так вот чек приносится И клиент просто QR-код смартфоном сканирует и оплачивает этот чек Да, то есть видим, да? Адрес кошелька моего, адрес кошелька Владимира, видим курс. Да, Майл контакты 2. человека, почту, прям, ну, все прописывается. Отлично. А тут просто, нажимаю, я оплатил? Окей. А, ну да, то есть он должен измениться. А что находится в обработке? Повторить запрос через 10. Угу. Он до сих пор вам... Так, что тут у нас еще есть такого А, ну давай пока это, правилами ознакомимся Людям покажу правила а, Зачитаю вам правила Правила работы обменного пункта системы PRISM 247 вот э, сразу начну с того, что почему мы решили с Денисом записать вот это видео. Многие люди уже друг другу переводят просто с кошелька на кошелек без P2P сделки. А чем это чревато? То есть, ну как бы в принципе ничем тяжелым, да, но если вы просто переводите с кошелька на кошелек деньги, а не через обменник, то тогда и когда вы захотите вывести эти деньги фиатные. Фиат на их перевести Обменник не гарантирует, что он у вас их выкупит Потому что ему неизвестно происхождение этих ваших денег Где вы их покупали, на что вы их выменивали Вот э, в чем вопрос Поэтому если вы там за значки, за какие-то там э, действия За дела, вот допустим, вот э, за по взаимопомощь какую-то э, Переводите э, деньги, ну призмы Обязательно делайте петупи сделку. Не скупитесь на, на вот этой комиссии там, копеечной 0,25%. В Сбербанке 1%, в 4 раза больше, выше процент за сделку. То есть здесь 0,25% за сделку, но зато гарантированно, то есть в обменник выкупает ваши вот эти призмы, которые вы получили от сторонних людей. Это раз. Uh, и теперь, да, правило. Uh, обменный пункт ЛК Призм 247 работает для автоматического обмена криптовалюты Призм на доллар США. Система автоматического обмена ЛК Призм 247 работает только с адресами кошельков Призм, зарегистрированные в системе обменного пункта ЛК Призм 247. Uh, есть еще и другие обменники <coughs> Призмовские. Соответственно, если у вас кошелек зарегистрирован на другом обменнике, то вам и операцию нужно проводить через другой обменник. То есть регистрироваться на другом обменнике. На это тоже обращайте внимание, чтобы если у вас какие-то вопросы, что сделка не проходит. После регистрации в, обо... в обменном пункте системы LK Prism 247 вы не можете менять адрес кошелька Prism. То есть. А тоже обратите внимание, когда вы прописали адрес кошелька призм один раз, все, и сохранили, все, больше вы не можете его менять. Я знаю случай, что даже когда человек взял, оставил поле адреса кошелька призм пустым при регистрации и нажал сохранить, внес только кошелек MixMoney. И все, и он уже не смог добавить туда кошелек, потому что даже незаполненное пустое поле было ну, как бы распознано, что вот, ну, как бы вот столько символов. И поэтому человеку пришлось заново делать регистрацию с новой почтой, с новым телефоном. То есть будьте внимательны во всем, что делаете. Четвертый пункт. Автоматическая покупка возможно только активированным кошельком призм. Полностью заполнившими свой профиль в системе автоматического обмена LKPRISM247.com. За правильное заполнение данных в системе автоматического обмена LK Prism 247 полную ответственность несет обладатель кошелька PRISM. А вот здесь хочу обратить тоже ваше внимание. Некоторые люди занимаются самодеятельностью. Они в данных, где там фамилия, имя, почту, Прописывают еще свою страницу ВКонтакте, прописывают свой адрес домашний, еще какую-то хрень. Ну то есть занимаются самодеятельностью. Из-за этого потом у него личный кабинет и кошелек не работает, потому что указаны лишние символы на другом языке. И блокчейн не воспринимает такие кривые кошельки, вернее личные кабинеты. Шестой пункт. За правильное заполнение ордеров на покупку и продажу криптовалюты Призм в системе автоматического обмена Призм 247 полную ответственность несет обладатель кошелька Призм. Тоже, да? Обращаем внимание на то, что есть мошенники, которые вот так вот перехватывают заявку, вам ничего не отправили, а вы подтверждаете, что получили призмы от человека. На самом деле вам ничего не приходило, поэтому... Прежде чем какое-то действие сделать, нажать кнопку, несколько раз прочитайте в ордере инструкции, которые там написаны. Седьмой пункт. Автоматическая покупка криптовалюты призм в системе автоматического обмена ЛК призм возможно только активированным кошельком призм, имеющим на балансе одну входящую транзакцию равную 0.01 призм. То есть от 0.01 призм на кошельке, вот этой суммы можно активировать. Но я обычно не жадничаю и отправляю людям один призм. С одного призма уже идет парамайнинг. То есть видно как работает счетчик. Восьмое. Система автоматического обмена LK призм гарантирует обратный выкуп монет. <coughs> приобретенных только в автоматическом режиме. Стационарно, храня... стационарно хранящихся на кошельке покупателя. А также монеты полученные посредством парамайнинга и партнерской программы. Только при условии положительного сальда, учета автоматических сделок. По фиксированному <coughs> курсу указанному на главной странице конкретного обменного пункта системы Alcoprizm 247 на день совершения сделки. То есть здесь тоже нужно... Методом проб и ошибок, практики, как бы понять вот этот восьмой пункт. Для меня он понятен. Для кого-то будет непонятен, кто не делал транзакции. Да? А, объясняю. Допустим, вы купили а, на 100 монет. У вас там напарамайнилось что-то. А, ну, у вас все были автоматические сделки. А, и, допустим, у вас 120 монет. И тут вот просто кто-то вам. Там, знакомый друг без автоматической сделки. Просто на ваш кошелек скинул еще там 100 монет. И у вас стало 220. Было 120, стало 220 монет. И вот когда вы нажмете вывести 220 монет. LK Призм 247. Он не примет те 100 монет. Которые вам пришли без автоматической сделки на кошелек. То есть обязательно все сделки делать. Только в автоматическом режиме, вот как P2P сделка, которую мы сейчас проводим, чтобы она была проведена через обменник и заплачена комиссия обменнику за фиксирование этой сделки, что она не какая-то там левая, не участвует в какой-то реферальной схеме там, и так далее и тому подобное. Девятое. Система автоматического обмена ЛК Prizm 247 гарантирует обратный выкуп монет, а также монеты, полученные посредством парамайнинга с минимальным сроком хранения, 30 дней. Система автоматического обмена на ЛК Призм, гарантирует обратный выкуп монет, а также монеты, полученные с посредством парамайнинга с минимальным сроком хранения, 30 дней. Ну вот этот пункт для меня как бы не совсем полностью понятен, остается только догадываться На самом деле мы как бы выводили монеты, которые не пролежали 30 дней То есть я предполагаю, что 30 дней должен пролежать, должны пролежать монеты, полученные посредством парамайнинга Если они пролежали 30 дней. То есть парамайнинг должен пролежать 30 дней. Прежде чем вы его можете вывести. Но это там все в кабинете автоматически учитывается. Ну, когда будете выводить там, ну, вы не ошибетесь. Это сделано для того, чтобы люди не устраивали рефоводство. То есть не выводили парамайнинг. Потом заводили под нижестоящего партнера на седьмой глубине, снимали с этого реферальные бонусы. Ну, то есть, чтобы не создавали виртуальных денег в системе. Чтобы система была, была стабильная, растущая, надежная, чтобы не обваливалась там, как обваливаются другие рынки. Десятое. Система автоматического обмена ЛК-призм гарантирует обратный выкуп монет в течение 48 часов при условии соблюдения пунктов правил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. То есть э, на вывод монет тратится примерно 48 часов. То есть для того, чтобы перевести их в фиатные деньги. Но ну, обычно это происходит в течение трех часов, то есть все гораздо быстрее работает. Единственное, что в субботу-воскресенье, то есть, э, люди тоже отдыхают, и в субботу-воскресенье просто меньше администраторов работает и эти транзакции могут дольше проходить. Поэтому 48 часов. Э, для тех, кто там будет выть, ныть, что этого.. Вот слишком долго на самом деле как бы я говорю то есть там и часы и три часа бывает 6 часов и полчаса занимали э, выводы э, но я пользуюсь допустим сбербанком э, межбанковский перевод по лицевому счету а не по номеру карты бывает от 3 до 5 от 2 до 5 дней э, проходит да они даже в регламенте прописано от 3 до 5 дней поэтому как бы если у меня были случаи когда человек в пятницу мне отправлял деньги, а я их только во вторник получал по Сбербанку, так что это вообще как бы ничего такого сложного. А если вы почтовый перевод отправите, то там это еще тема дольше может затянуться, поэтому не стоит тут разводить, ну как бы вот эту Одиннадцатый пункт. В системе автоматического обмена ЛК Призм 247 запрещается регистрировать на одного пользователя более одного адреса кошелька призм. В системе автоматического обмена ЛК Призм 247 запрещается регистрировать на одного пользователя более одного адреса кошелька ЛК призм. То есть, если вы завели себе кошелек призм. И у вас их несколько. То проблем нет. Вы можете пользоваться тремя, четырьмя, десятью кошельками Призм. Но в обменнике, в обменнике, вы можете использовать только один из своих кошельков. Двенадцатое. В период проведения промоакции Волка Призм 247 при выявлении мошеннических действий с целью получения сверхприбыли Система автоматического обмена LK PRISM 247 оставляет за свое право блокировать пользователю доступ к аккаунту. Двенадцатый пункт, поясняю, говорит о том, что вот существует партнерская программа 7 уровней. Это партнерское вознаграждение обменник платит за счет собственных средств. Как это происходит? У обменника, на кошельке, чтобы был функционировал полноценный обменник у обменника должно быть более 120 тысяч монет на счете то есть соответственно у этого кошелька 120 тысяч монет у них также у него также идет парамайнинг. вот этот парамайнинг от этой суммы который набегает его хозяин Денис я вижу там что это изменилось статус я как раз сейчас правило закончу так и Хозяин обменника, собственник, тот кто, и может быть любой человек, у кого есть 120 тысяч и больше монет на кошельке Тот человек э, за собственный парамайнинг, вот этот собственный парамайнинг, который он на Он вам отдает в качестве партнерского вознаграждения за э, распространение э, криптовалюты призм то есть это просто благотворительность со стороны собственника обменника. Он может этого не делать. Но э, именно э, данный э, обменник ЛК призм 247, то есть и собственник его Сергей, он делает это по доброте своей душевной, э, свой парамайнинг с обменника отдает вам на то, чтобы вы э, привлекали людей, продвигали э, криптовалюты и получали больше вознаграждений. Поэтому злоупотребление здесь неуместны, то есть не надо делать реферальные схемы, там, перекладывать с одного места на другое и так далее. Будьте честными сами с собой и весь мир будет честен с вами. Промо-акция приурочена к баллу Империя, который пройдет на период с 4 по 17 февраля, партнерская программа, при регистрации новых клиентов обменного пункта действует 7 уровней партнерского вознаграждения начисляемых в призм, хочу что еще сказать, что начисление производится только с ордеров на покупку не менее 100 призм, то есть если у вас на кошельке нет 100 призм, Купленных в обмен, через обменник через автоматическую сделку То вы не будете получать вот это партнерское вознаграждение от своей структуры И вот это вознаграждение платится только от тех сделок, которые от 100 призм То есть если ваши партнеры будут покупать по одной, по 5 призм Вы от них не будете иметь вознаграждения То есть только на сделке от 100 призм Вознаграждение вышестоящим партнерам начисляется только при условии, что они уже купили 100 призм через автоматическую сделку. Вознаграждение вышестоящим партнерам выплачивается спустя 7 дней с момента завершения автоматической покупки в его структуре. То есть о чем это говорит? А, о том, что чтобы не устраивали реферальные схемы, то есть существует еще 7 дней с момента завершения автоматической покупки. То есть если мой партнер, нижестоящий там на любом уровне, купил сегодня, больше ста монет на свой кошелек положил, то мне реферальное вознаграждение придет ровно через 7 суток. Вот ровно через 7 суток. Вот как я вот здесь вам в кошельке показываю, вот у меня реф, реф. вот вчера два реферального бонуса, три реферальных бонуса. 3 реферальных бонуса. За восьмое число у меня То есть от покупок ниже стоящих партнеров Я заводил 1043 монеты Сегодня у меня 3565 монет То есть э, в три раза с лишним у меня за два месяца Произошел прирост за счет реферальных и за счет парамайнинга То есть э, вот такой доход э, реально можно получать э, На своем кошельке призм, который печатал вам собственные деньги так, я тоже вот вижу, что у Дениса обновился ордер. На этом все правила мы как раз и закончили. Ну, все происходит всему своевременно, все божий промысел. Видим, что э, обменник получил от Дениса деньги в э, призмах. 85.21 призм. И обменник подтвердил, что Денис оплатил. Теперь я обновляю свой э, Свою сделку, вижу, что да, действительно, Денис оплатил э, на счет обменника То есть, соответственно, я, при видя вот это, я понимаю, что Денис перевел реальные призмы на реально на счет обменника То есть, все, он уже меня кинуть не может Он назад эти деньги получить с обменника тоже не может Потому что все, он их перевел, распрощался. То есть, соответственно, я с чистой совестью могу отправлять Денису билеты. То есть, взять э, файл PDF, э, сейчас я даже его открою для показа. РЖД э, билеты вот э, были куплены. Э, так, э, получается, где тут у нас фамилия, имя? Э, вот он. За Левский Денис Александрович. Все, я ему отправляю вот этот билет, он распечатает и по нему может ехать. Почему? Ну, как бы сам он не может его найти. Потому что я делал через свой личный кабинет РЖД и оплачивал своей карточкой. То есть вот такую мы сделочку совершили э, и показали всем, как э, призмами можно оплатить любой товар, услугу э, на расстоянии. Э, если бы мы это делали по-другому, да то Денису пришлось бы мне перевести на мою карту Сбербанка, с Иркутской карты э, Сбербанка, эту сумму, и мы бы потеряли 1%. А так мы в призмах 0,21% э, комиссию. Ой, 0,21% в долларах. и э, э, Мы посчитали, это от 85 долларов, это 0,25%. Но пока мы с вами сидим, разговариваем, да, уже эта комиссия у нас покрылась парамайнингом Который у нас происходит в кошельке Вот он растет То есть вот этот 0.21 цента Они уже набежали Поэтому пользуясь призом Вы вообще ничего не теряете Вот я хочу на чем сделать акцент Так Все я вижу что Денис оплатил Получается что у нас Сделка Закрыта Или Сейчас нужно нажать завершить сделку, либо открыть спор. То есть, если бы я не получил... А, то, то есть, тебе надо... нужно, как бы ты должен получить, получается, билет от меня, да, и да. когда ты от меня билет, продукт, товар, деньги получил, да, вот это, ребята, тоже самое важное, пока вы не получили то, что вам обещали, вы также не нажимаете завершить сделку, потому что как только вы нажмете завершить сделку, у вас э, кнопка «Открыть спор», арбитражный спор. Здесь, то есть, встроена система э, судебная, так сказать, с э, простым языком. То есть, э, есть арбитражный управляющий, который в случае спорных ситуаций рассматривает ситуацию с двух сторон. Видит доказательства и переписку и ордера э, одной стороны и второй стороны. И принимает решение, кто накосячил, кто не выполнил условия сделки. То есть, что тоже классно. То есть, что тоже классно. Система призм позволяет перейти в справедливое общество В справедливые честные операции, транзакции на расстоянии То есть никто никого не кинет Не нужно обращаться в суд Все происходит у вас прямо в личном кабинете Соответственно я сейчас пока Денис не нажимает Я перехожу, показываю что у меня в кошельке призм 3565 монет и 12 7 монет напаромайнилась. Теперь Денис нажимает, что все, он от меня получил билеты, я ему отправил в Skype эти билеты. Он нажимает, завершил сделку, что он от меня получил билеты. Или что он от ну, меня получил фиатные деньги, если вы переводите друг другу фиатные деньги. Вот, то есть при нажатии на кнопку «Завершить сделку» видим, надпись вылазит. Внимание, подтверждаете действие, вы отправляете свои призмы с транзитного счета. Призм стороны насчет клиента. Эту операцию отменить невозможно. Вы уверены, что получили от клиента деньги за свои призм. Вопрос. То есть 85 призм, они как бы зафиксированы да, сейчас. на счету Prism Store, на счету обменника. И пока я не нажму завершить сделку, эти призмы не попадут в кошелек человека. То есть, вот таким образом. Mm -hmm. Все, вот я нажимаю ОК. И у нас получается, что операция выполнена. Всё, Видим, что завершён зелененьким. Я сейчас тоже захожу, обновляю. Смотрю, что у меня тоже должен быть. Да, всё, сделка завершена. Здесь есть кнопка «Скачать сертификат сделки». То есть это как чек товарный от сделки, которые вы можете сохранить, да, зафиксировать себе. Ну даже если сейчас вы не скачаете, это все остается в истории в блокчейне прописано. А, так же самое вот и в кафе человек, допустим, ему нужно на работе отчитаться за потраченный бензин, да, он ну, не в кафе, а допустим на заправке, вот заправки в ближайшем времени тоже будут пользоваться криптовалютой Призм а, и я просто распечатал этот чек, что я потратил на бензин столько-то. Я приезжаю на работу, и мне на работе возвращают мои расходы. Здесь вся информация указана. Телефоны, адреса сторон электронные, с какой страны человек, фамилия, имя. То есть все в открытую, прозрачно, <coughs> можно связаться. Указано... Уникальный адрес транзакции, данные дата транзакции и время транзакции. То есть очень крутая система Призм, позволяющая работать любым потребительским обществом, кооперативом, любым бизнесом, предприятием, без всякого там обдирательства со стороны налоговой инспекции, со стороны всяких там фискальных ведомств, которые там навязывают кассовые аппараты и так далее и тому подобное. Мы вам сегодня продемонстрировали буквально 15-20 минут, э, как это все работает. На самом деле э, скорость этих э, действий она будет только возрастать. Сейчас просто пока мы еще вот набиваем руку, сами первый раз делаем, поэтому это, кажется, вот там, ну, занимает 10-20 минут. На самом деле это вообще, в принципе, как бы ерунда с тем э, условием, что вы здесь... Э, ну, то есть, система призм решает вопрос с обманом. То есть, когда все перейдут на призм, не будет никаких преступлений. Потому что мошенничать, обманывать в системе, в этой блокчейн бесполезно. Не будет никаких налоговых поборов, там НДСов, которые люди платят. Вы сами представьте, вот предприниматели, чтобы совершать сделки, платят 18% НДС. И сами покупатели товаров и услуг тоже платят НДС, потому что этот НДС уже заложен в стоимость товара, потому что предприниматель уже эти расходы нужно за счет кого он их возмещает, свои расходы. Он их возмещает, то есть государство стригет с предпринимателя, а предприниматель стригет с покупателя. Плюс еще сюда закладывают транзакции между банками, заведение счета юридического лица. Вы просто кто предприниматель, тот меня реально понимает, что... Призм это выход из всех ситуаций вот этих. То есть это экономия ваших денежных средств. Причем там до сотен процентов в месяц это может доходить. Вы просто посчитайте. 18% НДС вы экономите на транзакциях, Когда вы совершаете международные сделки, вы экономите на, э, вот это, на таможенной всякой э, хрени. Э, вы экономите на разнице валют если вы международные международной сделки совершаете, там тоже очень большие суммы заложены на, на конвертации валют. Вы экономите на том, что вам не нужно содержать кассовые аппараты, фискальные регистраторы и тому подобные вещи и платить ежемесячно ежегодно за это. Вы экономите то, что вам не нужно открывать счет в банке и платить за его содержание. Вам не, э, банки берут комиссию за ведение счета, Банки берут комиссию за обналичивание с этого счета денег, как минимум 2,9%. Банки ведут комиссию за внесение денежных, счет, денежных средств на счет. То есть просто я вот сейчас перечислил столько критериев, что уже набирается 50% как минимум за ваши финансовые переводы, которых, которыми вы кормите всю вот эту систему ненужную. 50% просто вы кормите. Представьте, у вас миллион оборота, если на предприятии вы экономите. Э, ну, реально, если вы двигаете этот миллион часто, то ну, вы реально экономите там несколько сотен тысяч, используя призм. Это как минимум. Но только НДС 18% возьмите, это уже 180 тысяч вы экономите, используя призм. Поэтому, ребята, обратите внимание на это. Видео будут перезаливать, все кто захочет, мы никогда не ограничиваем в перезаливании видео. Контакты мои Дениса будут под этим видеороликом. Денис скачает свои контакты, разместит, я свои контакты. Те кто хочет свой бизнес перевести на криптовалюту призм, пользоваться этим, обращайтесь к нам в личку, мы поможем все оформить. Ну на этом я могу сказать, что мы завершаем данное видео. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, изучайте криптовалюту Призм, ее преимущества. Ставьте лайки, и делайте репост обязательно этого видео. До скорых встреч!